Всем привет! Еще одни предупредительные, э, предупредительные кадры и символы из одного клипа. У меня запись не прошла предыдущая, поэтому я сухо записываю голос, и голос может не совпадать с кадрами. Вообще, предварительно скажу, что переговоры идут, и все на них очень надеются. Это все, конечно, пора уже елки как-то решить. Переговоры идут. Единственное, что хочу сказать, с приходом интернета у нас началось массовое крушение иллюзий. Массовое крушение, и говорят, что с иллюзиями нельзя зайти в пятое измерение. Вот сейчас произошло уничтожение очередных иллюзий. У кого-то они были твердые, у меня они были. Такое просто время... Иллюзии иметь нельзя. В данном клипе вы видите роскошь, нарочитую роскошь. Она снята так, что это даже раздражает, слишком все ярко, как домик куклы Барби. В клипе два персонажа. Девушка, девушка которая смотрит в бинокль, и все видит в розово-изумрудных цветах. То есть так показывается, что это симуляция. Что симуляция создается через определенные очки. Поэтому же дому слоняется фигурой человека, который не только безликий, но еще и прозрачный. То есть он еще и бесцветный. Мы видим на некоторых эпизодах, что этот человек очевидно меньше по размеру, чем хозяйка этого роскошного особняка. Роскошь показана неприятно. Там, где она берет пирожные, рядом стоит грязная посуда. В какой-то момент часы начинают идти намного быстрее. Вот оно, ускорение времени. Опять-таки, хотите верьте, хотите проверьте. Ускорение времени при виде этого хозяйка особняка или захвачется особняка, создает жидкость, волшебную жидкость. Она тут светится, трансформируется. Эта жидкость достается прозрачному человечку, и он ее не пьет это интересный момент клипа, а именно вдыхает газ. Я тут акцентирую, потому что есть клипы, которые отличаются. Вот эта деталь, которая отличает этот клип. Он вдыхает дым. В тот же момент его мир плывет как матрица, его мир расползается на линии, и сам он как бы уничтожается. Хозяйка же особняка, бывшая хозяйка, смотрит за окна, смотрит в дверной проем, там она везде видит реальность, которая потекла, и она выходит в дверь, где ее встречает шесть летающих тарелок, Чьи-то надежды на побег. Шесть летающих тарелок. Число шесть почему-то. И, и написано «Реальный выход». Реальный выход только в космос. Такой интересный клип. В акценте, я повторю, «Ядовитый газ». Но мы ведь можем поставить дизлайк и написать «Я запрещаю». еще одна интересная деталь клипа – это собаки. Собак много в советском мультфильме. В принципе, собаки в творчестве есть, в клипе Ранштайна собаки, в картинах. Так что это, возможно, будет новая ветка исследования канала по собакам. Перед нами очередной клип про крушение симуляции и про то, что сценарии этого крушения каждый видит по-своему. Каждый видит по-своему. Главное, чтобы не было ядовитого дыма. Я запрещаю. С надеждой на лучшее будущее. Пишем комментарии, ставим лайк и до новых встреч.